Вопрос к марафону учителями, сообществу наших учителей, все вместе.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 а также активизировать творческий подход к обучению. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.